Не успел загрузиться углеводами перед тренировкой, расслабься, это не катастрофа. Одна из аксиом бодибилдинга гласит, начинать высокоинтенсивную тренировку надо с максимальными запасами мышечного гликогена. Гликоген – это полисахарид или комплексный углевод, который накапливается в мышцах и отчасти в печени. Когда спортсмен садится на низкоуглеводную диету, он сразу подмечает две перемены в своем состоянии. Первое – стремительно снижается вес тела. Второе – также стремительно падает интенсивность тренировок. С весом все просто – организм запасает гликоген вместе с водой. На 1 грамм гликогена приходится 3 грамма воды. Когда гликоген распадается, вес сходит в первую очередь за счет воды. А вот почему происходит спад энергии, непонятно. С одной стороны, организм не случайно накапливает гликоген прямо в мышцах. Выходит... Он необходим мышцам как топливо при выполнении физических упражнений. А с другой стороны, в условиях нехватки гликогена организм способен использовать другие источники топлива – белки и жиры. Недавно ученые решили окончательно внести в вопрос и ясность и проверить, так ли важно перед тренировкой запастись гликогеном под самую завязку. 9 атлетов для начала провели тренировку чтобы понизить уровень гликогена. А затем в течение 75 секунд работали на велотренажере с максимальной интенсивностью. Спортсменов разделили на две группы по рациону. Первая перед тестом получала питание, повышающее уровень гликогена на 80% углеводов. Вторая понижающая 25% углеводов. вот сенсация, опыт показал, ни по одному из замеренных показателей объем накопленного гликогена не повлиял на силу или выносливость спортсменов. А это значит, что старая догма ошибочна. Получается, что в условиях интенсивного тренинга организм и в самом деле мобилизует все доступные ему топливные источники, без ущерба для силы и выносливости. Отсюда вроде как напрашивается вывод. Запасы гликогена не являются фактором, предопределяющим интенсивность тренинга. Но этот вывод культурист не должен брать на вооружение. Реакция замена гликогена протеинами и жирами носит одномоментный характер. Со временем эффективность использования белков и жиров. В качестве топлива падает, а вместе с ней падает и тонус мышц. Так что, если вы долгое время не едите углеводов, ваша сила и выносливость обязательно понизится. Но если однажды вам пришлось поголодать и вы заявились на тренировку с малым запасом гликогена, это не трагедия. Тренировку вы вполне сможете провести на прежнем уровне интенсивности. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!